Всем привет! Давненько не снимала, хотела обсудить клип Кристины Ангелера, но вот накатывает вот это ощущение, что все делают что-то умное, а я просто вижу клипы. <laughs> И я решила, так сказать, поднимать уровень, приносящий рассвет учения Плеяд Барбара Марсиняк. И отсылку к этому автору дает другой канал, Наверное, многие из вас его смотрят. Вы спросите, ну что, это краткий пересказ книги для тех, кому очень-очень лень открыть девятичасовую версию ролика и прослушать книгу. Ну, в какой-то степени и так, и все-таки не только так. Все-таки не только так. Кто-нибудь в Новом Завете разве нашел 2022 год как отсылку к созвездию Лебедей, окончанию вот этого всего кошмара? Ну, может, я ошиблась, но каждый читатель интерпретирует на свой лад, да? И находит свои новые интересные аспекты, даже комментарии отдельных зрителей читаешь и прозреваешь просто. Комментарий за комментарием. Такие бывают мысли. Вот так и прослушивание книги, приносящие рассвет. Самое интересное, сейчас я вам скажу одну вещь сперва, чтобы заинтересовать, чтобы смотрели до конца. Самая интересная вещь, которую я обнаружила, она не в книге. Она не в книге, она в гугле. Я потом покажу, что вот уж озадачила, приносящие рассвет посланники, послание от плеят. очень интересно, меня как числоискателя заинтересовали, конечно же, числа, я не цифровая, я числовая, я предупреждаю, я, я такая, наверное, родилась, Потому что 23 я нашла еще на границе школьного возраста. Вот я заканчивала школу или уже закончила. Я подумала, что 23 должно быть числом человека. И потом я вспомнила, что в биологии 23 хромосомы у человека. Это я была совсем юная и, наверное, симпатичная весьма. Так что есть вот какая-то вот ли, линия, видимая из прошлых жизней, приносящая рассвет учения плеят. Что тут рассказывается в этой книге? Много чего. По числам 10. Десятая чакра, у нас оказывается 12 чакр, а не 7. Десятая символизирует твое место в солнечной системе. Десятая. 10 и 500 число одного из люциферов, кстати. Дальше 11 чакра, число 11 это твое место в галактике, то есть может быть 11 это число галактики и 12 твое место во вселенной это число вселенной. Выходит так 11 по числу 11 канал был ты на один ты один плюс один канал один плюс один телевизионный даже есть книга повествует о том что все кто сейчас читает эту книгу все, кого, в принципе потянуло это слушать они родились тут добровольцами они не учились быть людьми то есть мы не люди ну, любая реальность это не вся реальность, и любая версия это версия, то есть я слушаю, мне очень нравится, мне интересно, мы такие особенные, всегда классные. Пока что слушаю с интересом, все равно буду анализировать. Конечно, это привлекательно все звучит. В общем, все, кто сейчас слушают мой канал по этой логике, не совсем люди и пришли сюда добровольцами. И сейчас рядом с каждым с таким человеком раскрываются э, новая информация, новые возможности, то, что предсказано было в книге. А что на самом деле должно шокировать, то, что Барбара и Марсиняк, в принципе, отсутствует в Википедии. Вот тут я выпала в осадок. Я искала эту книгу. Знаете, по любому событию есть что-то в Википедии. О Барбаре Марсиняк. Вот. Думаю, по книге нету, но может по автору. Ни разу не так. Вот. Вы, вы знаете, чтобы страница Барбары Марсиняк была в Википедии. Я хотела даты просмотреть. Вот, 12-го э, года статья. А где же Википедия? Наверное, показалось. Наверное, показалось. Да, и она тоже раз, говорит о том, что у нас идет раскрытие 12 спиралей ДНК. Сейчас 2, а раскрывается 12, что оборванными нитями, я не поняла в какой форме, в энергетической или в химической, существуют остальные ДНК в клетке, внутри клетки, но они э, плавают, ну, существуют беспорядочно, пока не объединятся. Пишите мысли, ставьте лайк и до новых встреч.